Доброго времени суток, вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня мой разговор пойдет чисто на женскую тему. Вот я живу в деревне, и, наверное, многие думают, мне уже 60 лет, что я ничего не хочу, таких желаний особо нету. Но, знаете, как у всякой женщины, мне очень хочется красиво одеться, съездить куда-то отдохнуть для того, чтобы было хорошее настроение. Я хочу, чтобы вокруг меня что-то вертелось, крутилось, чтобы уезжая, ты что-то новое, чему-то порадовался. В общем, вот как всякому человеку мне это хочется. Я решила обновить свой гардеробчик. Я не очень люблю ходить по магазинам. Вот так вот. Мне надо конкретно прийти и что-то взять, то, что хочу я. Вы понимаете, чтобы вот ходить. В супермаркетах. Вот я конкретно что-то захотела, и я буду искать именно это. И тут вот так пришлось, что мы уехали в Казань, и в Казани мы набрели на очень-очень большой торговый комплекс. Называется он Красная Тура. Торговый комплекс Красная Тура, это не очень. Ну, недавно созданный в пределах Казани торговый центр. Он даже не центр, это, скорее всего, большой-большой оптовый рынок. И там товары не очень дорогие. Но когда я тут своим знакомым сказала, что вот хочу съездить в Казань и заглянуть вот на этот оптовый рынок, да что ты, что ты, мы одеваемся только в бутиках. Но, друзья мои, даже вот, не знаю, я человек такой старой закалки, и сейчас все-таки я пенсионер, у меня не всегда бывает много свободных там денег. И я, конечно, ищу место, где бы мне сэкономить и где бы одеться, ну, скажем так, и красиво, и не очень уж оно и дорого, чтобы было. И вот, знаете, вот по желанию своему я искала, например, черное платье. Хотя, конечно, у нас в жизни этих и платьев всевозможные имеются, и блузки, и кофты, но до такой степени это все вот надоедает, вот не поверите, да, но, например, я там год назад была около 100 килограмм, 98 килограмм, даже уж и 100 было, все 100, и я похудела, похудела. И вот вы знаете, я просто безжалостно собрала все свои вещи, какие у меня были, и я их отдала. Сказала, что я не буду, я никогда там 100 килограмм, и у меня этих вещей нет. Все, я, я их не видела, я не вижу, все, у меня их нет. И сейчас, конечно, у меня есть там блоски, кофты, брюки, там, ну все, что мне нужно, и вроде я и... Не очень-то часто куда-то и хожу. Но, тем не менее, мне вот очень-очень вот захотелось купить платье. Ну, так планируем. А может быть, мы отдохнем еще в ближайшее время от своих сельскохозяйственных дел. И я хотела купить платье летнее, блузку летнюю и какой-нибудь такой спортивный костюмчик хотелось мне такой. Ну, не совсем такой вот. Может, простой, скажем. Вот. Но вот мне захотелось так. Ах, мою идею поддержал супруг. Мы тоже значит, и ему какие-то вещи купили. Когда выбор большой и цена приемлемая, то, конечно, обращаешь внимание на все, что тебе вроде бы ты не хотел в этот раз, сделать, но смотришь, ага, нет, по деньгам это все получается, все отлично. Так что... Кто мне скажет, что вот мы одеваемся в бутиках, что мы там ходим по магазинам. Но, вы знаете, я смотрела у нашего блогера из Москвы. Под Новый год она ходила и смотрела платье. Боже мой, ну цена там 90-140 тысяч. Ну, ребят, у нас нет такой возможности. Ну, просто какие-то фантастические цифры мне говорят, вот. Но тем не менее я купила какие-то себе вещи. На женщины сейчас на каналах все этот вот э Васерек Ивановский трикотаж прям покупают и хвалят, выписывают. А я приехала на этот огромный, огромный из трех просто там не павильоны, я не знаю, что это такое, такие какие-то а, три огромные здания. Я нашла этого Василек и э, там всевозможные эти, вот эти костюмы. Их можно примерить, понимаете, когда у человека там фигура стандартная, но до Бугради, да? Но мне, например, сложно подобрать, надо обязательно померить, посмотреть, как оно будет на мне смотреться. Я не могу брать товары по почте. Вот это для меня, но ну, никак не получается. Вот. Но, тем не менее, поездка удалась, друзья мои. Не думайте, что рынок это совсем плохо. И я вам сейчас покажу то, что я купила. Потому что я дам корпулентное, не мелкое. Да? Вот, и мне бы хотелось показать, что и на таких милашек и очаровашек, как я, есть симпатичные вещи. Буду смотреть то, что я купила. и показал свой гардеробчик к чему это я не бойтесь одеваться недорого главное чтобы вам все это было к лицу вы себя будете чувствовать уверенно нарядно элегантно и у вас будет хорошее настроение у вас будет к к жизни просто пройтись по улице красивой милой нарядной Недорого, очень недорого. Цените себя, цените себя, милые красавицы, женщины. И не держите эти старые вещи, которые, если ты 10 лет не одевал или 5, не оденешь. Вышли они из моды, они интересны, поэтому можно недорого, но со вкусом купить что-то новенькое, друзья. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому.